Привет, друзья-психологи! Что вы чувствуете, когда думаете о своем детстве? Думаете ли вы о нем как о счастливом месте, в которое вы готовы отдать все, чтобы вернуться? Или вы предпочитаете притвориться, что этого никогда не было? К сожалению, иногда родители не знают, как лучше. И выбор, который они делают при воспитании своих детей, могут травмировать детей. Иногда эти ошибки действительно честные, случайные ошибки, совершенные потому, что потому что они не знают, что лучше. Но иногда это не так. Какой бы ни была причина, результат часто один и тот же – несчастный ребенок, приносящий свою боль с собой во взрослую жизнь. Вот пять ошибок, которые совершают родители, которые могут травмировать их детей. Первое – ссоры на глазах у детей. Помните ли вы, как ваши родители ругались при вас, когда вы были ребенком? К сожалению, это верно для многих из населения. Ссоры – это нормальный и здоровый аспект отношений, но иногда это полноценная ссора с криками, обзываниями, а иногда даже насильственным поведением, например, бросание или битью вещей. Все становится еще хуже, когда они игнорировать ребенка, сидящего перед ними, или слушают их через стены своей комнаты. Исследование, проведенное Орегонским университетом, показывает, что негативные последствия родительской ссоры могут сказываться на детях в возрасте 6 месяцев. И, конечно же, негативное воздействие переходит от младенчества к подростковому возрасту. Слушать или наблюдать за ссорами родителей может вызвать неуверенность в себе, негативно повлиять на отношения между родителями и детьми и создать стрессовую обстановку, в которой у ребенка мало возможностей для счастливого развития. А когда они вырастают, им все равно приходится иметь дело с долгосрочными последствиями травмы, через которую они прошли. Они более склонны к депрессии и тревожности. Трудности с регулированием своего внимания и эмоций, бросать школу, нездоровые отношения и проблемы с привязанностью, и физические проблемы, такие как трудности со сном или едой. Второе. Использование телесных наказаний. Телесные наказания – это физическое насилие, отчаянно пытающееся спрятаться под маской дисциплины. Сколько раз вы слышали, как родители рассказывают о том, как они воспитывают своих детей, шлепая их, дергая их за уши, бьют их ремнем или бросают в них вещи? А сколько раз вы слышали, как взрослые люди, рассказывающих истории о том, как их физически наказывали? И они прекрасно себя чувствовали? Может быть, они думают, что у них все получилось. Но это не так для многих людей, которые до сих пор страдают от последствий телесных наказаний. И независимо от того, какую позицию занимают родители, профессионалы настоятельно рекомендуют против этого вида наказания. Американская Академия педиатрии, AEP, призывает родителей и воспитателей воздерживаться от применения телесных наказаний и вместо этого использовать здоровые формы поддержания дисциплины. Исследования показали, что телесные наказания неэффективны в долгосрочной перспективе, могут ухудшить поведение ребенка, испортить отношения с ребенком и его родителями и усилить агрессивное поведение. Третье – игра в любимчиков. Каким был ваш брат или сестра золотым любимчиком в вашей семье? Фаворитизм – это то, что часто случается в семьях, где больше братьев и сестер. Родители даже не замечают, что что относятся к одному ребенку лучше, или же они делают это специально. Возможно, они больше хвалят одного из своих детей, разрешают ему то, что не разрешают другим детям, или уделяют любимому ребенку больше внимания. Неважно, как это проявляется и какова причина этого, это вредит другим братьям и сестрам. Если вас постоянно сравнивают с братьями и сестрами, в плохом смысле этого слова может заставить их думать, что они не так уж важны. Они могут думать, что не могут соответствовать высоким стандартам. Или что их семья будет чувствовать себя счастливее без них. Эти чувства никчемности и низкой самооценки не относятся только к детству. Когда они достигают зрелого возраста, нерешенные проблемы из их прошлого могут повлиять на их дружбу, романтические отношения и в конечном итоге даже на отношения с собственными детьми. Номер четыре. Эмоциональное пренебрежение. Эмоциональное пренебрежение происходит, когда родитель не в состоянии адекватно реагировать на эмоциональные потребности своего ребенка. Это отличается от эмоционального насилия, потому что пренебрежение эмоциональными потребностями может происходить ненамеренно. Эмоционально пренебрегаемые дети могут иметь все необходимое, например, еда, кровь и медицинское обслуживание. Но когда дело доходит до их чувств, их родители могут быть отстраненными и невнимательными. Вместо того, чтобы дать им совет и утешить, родители говорят им, что они должны просто игнорировать свои проблемы и больше не говорить о них. Они не признают эмоциональные потребности своего ребенка и оставляют ребенка заботиться о своих проблемах самостоятельно, даже не выслушав их. Со временем такие дети могут перестать спрашивать совета и еще больше интернализируют свои проблемы. У них также может возникнуть риск задержки в развитии, низкая самооценка, отказ от друзей и занятий. Эта травма продолжается до зрелого возраста, когда они могут страдать от посттравматического стрессового расстройства, депрессии, эмоциональной недоступностью и проблемами с доверием. И номер пять – слишком большое внимание к хорошим оценкам. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок хорошо учился в школе, но иногда родители переходят черту. Вместо здорового поощрения они становятся одержимыми оценками своих детей, делая их центром своего мира. Исследование, проведенное Университетом штата Аризона в 2016 году, показало, что слишком сильное давление, когда речь идет о хороших оценках, может быть контрпродуктивным. Родители, которые уделяют слишком много внимания оценкам, косвенно сводят к минимуму важность социальных навыков и сострадания, что может привести к тому, что дети не смогут стать хорошо адаптированными личностями и полезными членами общества. Более того, когда родители оказывают такое давление на своих детей, в период их становления они вызывают высокий уровень стресса и беспокойства. В результате дети, чьи родители постоянно заставляли их добиваться большего, чем они могли были более склонны к негативным последствиям, такие как депрессия, тревожность, снижение самооценки, проблемы с поведением, проблемы с обучением, а также более низкие оценки. Из-за этого они упускают лучшее время в своей жизни, потому что они проводят свое время за учебой за закрытыми дверями, пытаясь достичь недостижимых высот. Итак, относились ли вы кому-нибудь из них, либо как ребенок, совершивший эти ошибки, либо как родитель? Если вы родитель, который смотрит это, постарайтесь сохранить открытость для некоторых изменений, когда речь идет о воспитании ваших детей. Если вы видите в этом отражение своих родителей, может быть полезно обратиться к специалисту по психическому здоровью, чтобы разобраться со сложными чувствами и проблемами, с которыми вы, возможно, боретесь. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями, которые, возможно, тоже найдут в этом видео что-то полезное для себя. Обязательно подпишитесь на канал Немиркин и нажимайте на колокольчик уведомлений, чтобы получать новые материалы. Все использованные ссылки добавлены в поле описания ниже. Супер, спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.